Всем привет! Популярная певица Ани Лорак крайне редко показывает фото и уж тем более видео со своей дочерью восьмилетней Софией. Звездная мама предпочитает не показывать свою личную жизнь, ограничиваясь яркими кадрами с выступлений, записи клипов и гламурных вечеринок. Однако на домашней изоляции по причине карантина селебритис наконец смогли уделять много времени родным и близким. Лорак не исключение. На днях исполнительница порадовала поклонников редким фото и видео с подросшей дочкой. Восьмилетняя София взяла от родителей самые лучшие черты – она растет настоящей восточной красавицей. На своей инстаграм-страничке Лурак показала мимо видео с Софией, на котором талантливая маленькая артистка приняла участие в модных фотосессии. В ролике девочка принимает разные пузы в свете вспышек фотокамеры. Моя талантливая, харизматичная, зажигательная маленькая артистка подписала видео Ани. После развода украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата, дочь супружеской пары осталась жить с матерью. Но так как артистка по большей части кастролирует в России, то Соня пошла в московскую школу, где и учится до сих пор.